Люди порой к выбору автомобиля или собаки подходят более ответственно, чем к ребенку. И детей появляется на свет под девизом: ну воспитаем как нибудь. А еще лучше дождемся школы, там учителя этим займутся. Уважаемые родители, блогер сейчас вам тайну откроет, которую, видимо, все боятся вам сказать. Ваше дитье на этом свете, кроме вас, нахер никому не уперлось. Неожиданно, правда? И если вы планируете прикрыть школой свое нежелание, нехватку времени, сил, умений, воспитание ребенка, так может стоит иногда подумать, а нужен ли он вам вообще. Я имею в виду на стадии до появления человека на свет. Ведь если честно, от вашего как-нибудь счастливее не становитесь ни вы, ни общество, ни ребенок. От вашей постоянной занятости и безразличия в итоге происходят разные интересные моменты. В лучшем случае просто несчастный человек с кучей комплексов. В худшем, но ну, вот то, что произошло недавно в Перми. В ВУЗе. И ведь единственные люди, которые могли остановить эту трагедию, это не охрана университета и не Росгвардии, а родители. Человек не сходит с ума в мгновение, чаще всего это процесс, и не понимает, что с твоим близким, с которым ты в одной квартире, видишься каждый день что-то не то. Но надо быть очень, очень занятым человеком.